И также серия одесских еврейских анекдотов наших, любимых. Встречаются два еврея. Один говорит, Мойщин, ты знаешь, что открылся публичный дом на Дерибасовском? Он такой, говорит, нет, не знаю. Он говорит, такой публичный дом, Говорит: ты вообще, говорит, обалдеешь. Он говорит, что? Он говорит, ну, говорит, в своем репертуаре, говорит. Абраша это же он открыл туда. да, и что-то. Он говорит, ты представляешь, захожу две двери. Он говорит, и что? Он говорит, блондинки черненькие. Я, конечно, туда, где блондинки. Захожу опять две двери. Толстенькие и худенькие. Я, конечно, туда, где худенькие. Захожу опять две двери. Платно-бесплатно. Я, конечно, туда, где бесплатно. И что ты думаешь? Он говорит, я опять вышел на Деребасовскую.